Здравствуйте. Хотелось бы поговорить про альтернативные источники энергии, то есть про ветер и про солнце. Два года назад стояла задача на построение ветроэлектростанции и солнечной энергии на доме в село Рожны, Киевская область Воронского района. Дом состоял из 350 квадратных метров без электроснабжения и без газа. Будем говорить в этой части про э, ветроэлектростанцию и про э, фотомодули. Это уважаемый человек Григорий, который сейчас будет нам помогать в этом деле. Виталий, э, хотелось бы показать фотомодули, 12 штук, 230 Что такое 230? Это мощность одного фотомодуля то модули эти поликристаллические, мощностью 230 ватт. Данная э, солнечная станция мощностью около 3, установленной мощностью около 3 кВт гарантированно покрыв, покрывает потребности данного объекта в период времени с апреля по октябрь с октября по апрель ввиду снижения солнечной активности и более короткого светового дня основную нагрузку на себя берет ветрогенератор на данном объекте применен ветрогенератор мощностью 4 кВт с производительностью 1000 кВт часов в месяц 1000 кВт часов в месяц это была не Киевская область где ветропотенциал минимальный но тем не менее сочетание очень Успешные, за все время эксплуатации, э, традиционными источниками энергии, как то дизель-генератор, ну, хозяин скажет, практически не пользуется. И хотелось было отметить, что перед установкой ветроэлектростанции стояла полгода, это сезон, как сказал Григорий, с октября по апрель месяц, э, станция по изучению э, ветра. И станция по изучению ветра показала, что... Ветер, ветер в этой области довольно активный и хороший. Соответственно, производительность ветроэлектростанции... Здесь у нас небольшая дискуссия. Если бы не было такого хорошего забора вокруг, вы бы увидели чистое поле. Поэтому ветропотенциал действительно хороший. Если бы э, здесь была плотная застройка быть, да. или э, высокоэтажные здания, то потенциалов такого не было. Просто, просто благодаря тому, что это открытое поле, Ветрогенератор справляется с этой задачей? Да, это окраина села э, и область, скажем так, не застроена домами. И мачта у нас стоит 30 метров, это 28 метров, 24. 26 метров. Значит, э, в чем особенность данного ветрогенератора? Э, данный ветрогенератор имеет э, систему аэромеханического регулирования угла атаки лопатки, что позволяет гораздо расширить диапазон рабочих скоростей ветра. Если стандартная импортная машина, ветрогенератор, я имею в виду, рассчитана на работу от 8 метров до 16 метров в секунду скорость ветра, то... Данная машина уверенно работает с 5 метров в секунду скорость ветра до 45 метров в секунду. Был случай, когда мы наблюдали здесь очень большой ураган. Ветроэлектростанция складывала и лопасти, и шла по ветру, и останавливала, грубо говоря, сама себя. Соответственно, она не выходила в свой большой режим, скажем так, обертаемости лопастей. Это очень важный параметр, который характеризует высокую надежность данного ветрогенератора. И даже при большой буре не стоит переживать за то, что с ней что-то произойдет, ну или с окружающим строительством. Солнечные батареи в количестве 12 штук размещены на специальном алюминиевом профиле, что дает возможность минимизировать в будущем работы по обслуживанию. Имеется в виду, отпадает необходимость лакокрасочного покрытия периодичностью в 2-3 года. Это э, одно э, такое неоспоримое преимущество применения алюминиевых конструкций. Второе, э, самое главное, это нет конфликта металлов. Э, нельзя алюминиевым с, с черным металлом применять. Поэтому э, это правильное решение, так должно быть. И легкость, скажем так, сборки самих конструкций для монтажа фотомодулей. При этом хочется отметить, что алюминиевый профиль украинского производства киевского завода. района. Насчет солнечной энергии, то есть про фотомодули. Фотомодули у нас стоят поликристаллы 230 Вт одна штука. То есть система состоит из 3 КВт. 48 вольтовая система, которая преобразовывается через зарядное устройство и заряжает у нас группу аккумуляторов 900... ампер. 920 ампер часов. Акку... За... Запас энергии в данной аккумуляторной э э системе э порядка 50 кВт. Вся зарядное устройство контролируется Schneider Electric, Saintrix. Saintrix, да. Шнайдер Электрикс к Да. И у нас инвертор стоит 6-киловаттный, также к Сантрыксу. Перегрузочной способностью 12 киловатт. Это электрощитовая. Что мы тут видим? Мы видим инвертор Шнайдер Electric 6 киловатт, о котором мы говорим. Мы видим солнышко, зарядное устройство, фотомодулей. Мы видим зарядное устройство, контролирующее заряд аккумуляторной части от ветрогенератора. Мы видим самих два пульта управления это от ветрогенератора и самого Шнайдера электрика пульт управления контроллером, который отвечает за все показания, которые мы можем там увидеть. Также самое мы видим: минимальный набор это устройство, контролирующее потребление электроэнергии в доме. За полтора года мы видим. Здесь киловатт, 300, 8300 киловатт. Это приблизительно полтора года, когда установлена была эта система, не система, а сам счетчик. Система работает уже два с половиной года, но счетчик установили мы полтора года тому назад. Сейчас мы поговорим более детально про конфигурацию этой системы. Григория более дотошна, сейчас это все расскажет и более правильно. Значит, э, сердцем системы является инвертор. Он э, выполняет роль преобразования энергии, накопленной в виде э, постоянного тока в аккумуляторной батареи, переменный да. ток 220 Вольт, который является кондиционным для всех бытовых приборов, которые есть у нас в быту. Он э, забирает энергию с аккумуляторов и выдает на потребителей. В аккумуляторы отправляется энергия от двух источников. Это э, солнечные батареи и ветрогенератор. Вот это 60-амперный, очень умный, правильный контроллер с функцией MP5 э, производства Schneider Electric. А это э, контроллер заряда аккумуляторных батарей от ветрогенератора Харьковского производства. На сегодня на улице у нас 21 мая 2015 года, 22, 22 мая 2015 года, время около 18 часов, система полна, перезаряжена, перезаряжена. Ну, ну, не не перезаряжена, перезаряжена. Заряжена. Заряжена. заряжена на 100%. И ограничивает себя полностью по заряду, потому что дом потребляет э, 9 ватт, 9 ватт. Для подзарядки контроля аккумулятора надо достаточно 224 ватта. И ограничение постоянно срабатывает, чтобы мой аккумулятор не перезарядили больше, чем 50, 56 вольт. Ну, на самом деле, почему я об этом сказал? Я потому что сказал, что наверняка люди, смотрящие данный ролик, подумают о том, что вот есть человек в Украине, который живет в Киевской области и при этом имеет дом площадью 350 квадратных метров, при этом не платит ни одному из монополистов по денежные. энергии, ни за электроэнергию, не за газ а энергии на самом деле в окружающей среде нас настолько И, много что ее, на вот явный э, нам факт переизбыток, ее просто девать некуда давайте учиться ее использовать для сейчас мы продуктов. покажем один момент а, вот сейчас мы заснимем все, а, да, скажем так, показания, которые видят Шнайдер Электрика, которые видят зарядное устройство ветрогенератора мы сейчас дадим нагрузку естественно, нагрузку, включим насосы водяные в один насосы, помпы, которые будут качать воду. И мы увидим реальную потребляемую мощность насоса. Плюс мы увидим, что будет нам показывать солнце и ветер. Секундочку. Это электрощитовая. Что мы тут видим? Мы видим инвертор, Schneider Electric 6 кВт, о котором мы говорим. Мы видим солнышко, зарядное устройство фотомодулей. Мы видим зарядное устройство, контролирующее заряд аккумуляторной части от ветрогенератора.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 постоянного тока в аккумуляторной батарее переменный вот. ток 220 вольт который является кондиционным для всех бытовых приборов которые есть у нас в быту он забирает энергию с аккумуляторов и выдает на потребителей в аккумуляторы отправляется энергия от двух источников это солнечные батареи и ветрогенератор вот это 60 амперный <свист> <свист> очень умный Правильный контроллер с функцией MP5 производства Schneider Electric. А это контроллер заряда аккумуляторных батарей от ветрогенератора Харьковского производства. На сегодня на улице у нас 21 мая 2015 года. 22 мая 2015 года. Время около 18 часов. Система полна.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 Подумает о том, что вот есть человек в Украине, который живет в Киевской области и при этом имеет дом площадью 350 квадратных метров, при этом не платит ни одному из монополистов по Денечко. энергии, ни за электроэнергию, ни за газ. А энергии на самом деле в окружающей среде нас настолько Денечко. много, что ее на вот явный нам факт переизбыток, ее просто девать некуда. Давайте учимся сейчас, ее использовать для торговли. Сейчас мы покажем один момент. Вот сейчас мы заснимем все, скажем так, показания, которые видит Шнайдер Электрика, которые видят зарядное устройство ветрогенератора. Мы сейчас дадим нагрузку, естественную нагрузку. Включим насосы, водяные насосы, помпы, которые будут качать воду. И мы увидим реальную потребляемую мощность насоса. Плюс мы увидим, что будет нам показывать солнце и ветер. Сейчас мы увидим нагрузку приблизительно 1,1 кВт по насосу. Вот пошла нагрузка. 1,3 кВт, 1,2 кВт. Мы видим э, по ветрогенератор 100 оборотов в минуту. Видим заряд 720. 725, играющийся 725, 500 в зависимости. 500 Вт. Солнце мы не увидим, потому что перезаряжено все. Да, некуда, некуда. Некуда. Мы можем просто сейчас увидеть, скажем так, разряд аккумулятора, и мы увидим, что зарядку сразу автоматически и от солнца, поскольку аккумулятор заряжены по полную. То есть ну, мы по ветрогенератору видим сейчас при 100 оборотах 400-500 Вт. На самом деле это количество энергии, которое... Ну, кто видит э, в платежках э, за свой дом э, количество электроэнергии в объеме 360 кВтч в месяц, Собственно говоря, это да, вот, э, то покрытие, которое достаточно. пол в час, это 360 киловатт в час. Мы сейчас, может, добьемся результата, когда аккумуляторы чуть разрядятся, и солнышко начнет показывать свой естественный заряд. Вот мы уже видим, э, обратите внимание, что заряд уже, аккумулятор пошел. Это в 6 часов, без 15,6 вечера, 255 Ватт, 3,2 А. Э, но поскольку у нас есть, мы можем сделать сейчас принудительно, смотрим на пальцы. остановит ветрогенератор ветря, ветрогенератор, нажимая сейчас вы увидите его сейчас мы наблюдаем запуск ветрогенератора дистанционно, перевели кнопку положения пуск и смотрим на показания. На показания 40 оборотов, 46, 54, 63, 72. Оп, пошел опа. заряд. Пошел. У нас сейчас добавилась еще нагрузка. Было 1,3 киловатта, добавилось, включили перфоратор, стала нагрузка 1,9 киловатта. Все равно этой энергии нам достаточно, смотрим по уровню заряда Заряд аккумулятора. У нас когда грубо загряжен аккумулятор, у нас есть контакт, который непосредственно контролируется одним теном, и у нас нагревается буферная емкость 400 литров воды теном 4 киловаттным. Ну я не, я хочу сказать, это не лучший вариант для этих случаев, конечно. Существует. Продавать, нет, Это следующий вопрос. Но в данном случае для нагрева воды нужно использовать солнечный коллектор. Солнечный это... коллектор мы поговорим попозже, он уже стоит и он работает, и мы покажем это в следующей части. Но, но тут времени... никогда нет у тебя здесь сети и невозможно реализовать зеленый тариф здесь, чтобы сбрасывать излишки. У нас нагрузка какая-то появилась в доме непонятного формата еще на 2 киловатта Но ну, бывает и такое Но домовенок включили сплит плита электрическая которая работает хотелось обратить внимание на счет что... мигающий заряд говорит на самом деле о том что у нас идет ограничение заряда Вот когда мигает электричный заряд это значит уже идет ограничение Либо у нас его не хватает для того, чтобы зарядить аккумулятор, потому что у нас маленькое количество оборотов электродвигателя. А вот сейчас у нас скорость увеличилась и пошел заряд. Снова она уменьшилась, заряд упал. Но, тем Хат... не менее, 4 кВт без малого состояния спокойно. Да. Хотелось обратить внимание по вопросу Тена, который сказал Григорий по нагреву буферной емкости, то есть ГВС, -а, горячей воды. Работает это все в верхушке, то есть у нас перезаряд аккумулятора, мы дошли до пика, мы всю энергию, которая излишек, просто сливаем на ТЭН. И этот ТЭН прогревает просто буферную емкость, ГВС, определенная литража. И все, очень довольно просто. То есть в этой системе, если была бы сеть городская, можно было это электричество продавать государству. поскольку... Тарифу по 3 гривны, 50 копеек... у нас сети нет, мы обязуемся как-то ее использовать, использовать ее продуктивно, скажем так, в энергию соответственно, горячей водой на дляのか... помыться, покупаться, почип... зубы почистить и все такое Все. Сейчас Григорий расскажет быстро а, про, что может сделать Xantrix, что может зарядное устройство сделать и что может сделать зарядное устройство ветрогенератора. Хороший вопрос. Ээээ... Хочу вам сказать, что оборудование Schneider Electric, в частности, ну, я PUت한... думаю, нагрузки можно выключить, здесь... инвертор, позволяет мне как инсталлятору собственно говоря решить любые пожелания заказчика что бы он ни захотел а у нас а нагрузка в... все равно какая-то большая 3 киловатта ну хозяин переживает немножко не, не, не переживает, не не переживает. но я что хочу сказать о функционале этого инвертора <кх> этот инвертор может быть использован как инвертор, может быть использован как зарядное устройство в случае если есть каким-то образом в сложившейся ситуации ограничение э, потребляемой мощности от городской сети, э, но есть такие участки в нашей стране, где РЭС или РЭМ э, не дает больше, хочется больше мощности, а вот он не дает, и не имеем права брать больше. Он позволяет мне э, настроить систему таким образом, что, к примеру, по тех условиям, по подключению на потребление, потребление электроэнергии есть тех условия на 3 кВт, а заказчику надо 6 кВт или 9 кВт. Я могу настроить систему таким образом, что мы от сети обязуемся брать не более 3 кВт, а 3, а, от а 3 брать или 6 брать уже от возобновляемых источников энергии. Вот такой вариант. Можно настроить, когда есть сеть, избытки электрической энергии отправлять в городскую сеть. На сегодняшний день работает закон о зеленом тарифе, это становится и не только интересно, еще и выгодно экономически. Что очень хорошо вот, скажем так, в гибридных системах, это вот сказал Григорий, но это скажем так более обширно. Это вопрос, который связан э, с разницей энергии, которую мы можем компенсировать от э, солнечной энергии либо от ветровой энергии. Это означает, потребление дома у нас состоит допустим 3 кВт. И у нас солнце дает 3 киловатта. То есть мы по приоритету можем брать, по приоритету брать солнце. Соответственно, энергия сразу отправляется в сеть, и мы потребляем эти 3 киловатта. Но если у нас разница, допустим, мы, нам потребление 3, а солнце дает 1,5 киловатта. То есть мы 1,5 берем от солнца, а 1,5 отнимаем от сети. Соответственно, разница считается по счетчику, нас за который мы платим. И мы хотели обратить внимание, вот о чем мы говорили, вот полтора года, если мы сейчас возьмем 8307 разделить на 18, на 18 месяцев. То есть мы получаем 500 кВт. При том, что дом живет в большей степени без людей, чем с людьми. То есть это означает то, что потребление в основном основ основ это суббота, воскресенье, не только утро. Когда мы можем брать эту энергию. То есть а когда у нас аккумуляторы уже полностью заряжены, соответственно мы складывать никуда не можем, и емкость у нас с ГВС тоже полностью прогрета. Это означает то, что солнце у нас и ветер ограничивают заряд, аккумуляторов, соответственно, мы ничего не потребляем. Если у нас потребление бы ежедневно, постоянное, было систематичное, соответственно, это значение 500 кВт бы мы увеличили на предел, где-то приблизительно плюс-минус еще 300 кВт. То есть эта система может вырабатывать до 800 кВт. Часов, Гарантированно. месяц. Гарантированно. Ну вот, в принципе, все, что хотелось рассказать. Постараемся в следующий раз рассказать вам про коллектора. Как коллекторами можно огревать воду, как коллекторами можно нагревать бассейн. Ну, в принципе, и все. На самом деле хочется в завершение данного ролика сказать, что э, вокруг нас мегаватты энергии, которую надо использовать. Которые особенно в сложившейся ситуации в нашей стране необходимо использовать. Пора уже научиться использовать. И точка.